Дубай, Марина. Один из самых роскошных районов Дубая и, безусловно, самый желанный и ценный среди русских, среди русскоязычной диаспоры. И здесь сейчас стартовали продажи нового проекта. Не успели они стартовать, уже все почти распродано. Это Лив Люкс. Друзья, всем привет. Я уже снимал обзор этого проекта для вас, показывал вам макеты, рассказывал подробности. А сейчас... Я приехал вместе с вами на Дубай Марину показать уже готовый проект от этого же застройщика, их первый билдинг Leaf Residence, посмотрите, пожалуйста, вот его а, вывеска, это небольшой дом, его главное преимущество в том, что он прям на первой линии Дубай Марины, но сам по себе домик простенький, он сдан еще несколько лет назад. А, сейчас мы пойдем внутрь, коротко посмотрим, как он сделан, и самое главное. Причем вопрос, где же будет находиться новая башня? Она не здесь, не выходит на Дубай-Марину. И самый тонкий момент в том, насколько хороша будет локация. Поскольку ценничек не самый маленький, от 2 миллионов 300 тысяч дирхам сейчас остались всего несколько, 8 квартир, One-bedroom осталось в наличии только. Есть видовые, есть с самыми классными видами. Итак, смотрим LEAF Residence и поедем с вами смотреть и изучать локацию нового проекта, погнали. Как вам Дубай, Марина вообще? Напишите в что вы думаете об этом районе. Здесь уже все застроено, уже... Взять вообще больше нечего. Рядом два микрорайона. GBR, вот с той стороны, вот где эти песчаные домики, это уже GBR называется. Там первая линия, там пляж, и как раз бегу вперед вот прямо на этой стороне, где GBR находится у нас локация Ливлюкс. Еще есть район, граничащий с Мариной. Это GLT. И там сейчас два новых лаунча будут. Я в ближайшее время публикую себя на канале. Два новых обзора про новые проекты от Даньюб и от Эллингтон. Старт продаж уже на днях каждого из них, поэтому подписывайтесь на мой канал и не упускайте эти новые лаунчи. А также ссылочка в описании будет на мой телеграм-канал, где я буду публиковать все эти новинки. Не теряйтесь. Лив Резиденс выполнено максимально лаконично и просто. Подчеркну, что самый главный его плюс – это... Выход сюда на Марину и роскошнейшие виды Обратите внимание, за 4 года после сдачи проекта Коммерция еще не до конца заселена Лишь первый этаж магазинов Почему? Потому что эта сторона дубая Марина, Она не особо проходная Самая движуха вон там Спросите себя, хотите ли вы жить, где самая движуха Я бы, э, ну, как бы предпочел, чуть поодаль Вот 5 минут прогуляться за то, чтобы не было суеты И вот куда мы сейчас поедем смотреть Там как раз такое место, что... Пять минут до пляжа, но в то же время нету толпы туристов, которые ходят поток. окна. Сейчас сами все увидите. Такие уютные террасы. Почему здесь рис не выращивают? Лив Резидиас. Вот он парадный вход. Что я отмечу? Повторюсь, это первый самый дом застройщика. Они сейчас активно строят второй, который давно распродан. Называется он Лив Марина. Там уже уровнем выше, тоже на первой линии Дубая Марины. А третий Лив Люкс. Он самый люксовый И посмотрите повнимательнее информацию по новому проекту Там ну, не сравните по категории Это как бы уже будет жилье другого совершенно класса ну, здесь я вам покажу мельком лобби Что из себя представляет такая дизайнерская отделка Там внутри все facilities, бассейн, спортзал Все тоже выполнено в таком же сдержанном стиле Мне нравится Но как бы есть уже что показать застройщику в качестве своего портфолио это полезно Вот мы только что с вами были на Алиф Резиденс Вот что из себя представляет микрорайон Смотрите, здесь новая высотка от Ямара ставится Проект распродан был за считанные часы А вот сразу за мечетью, вот в этом прогале Будет стоять Лиев Люкс и там ничего не заградит вид на море Хоть это и не самая первая линия Но не, нечему заградить Там отель малоэтажный стоит Вон он проглядывает это здание отеля И вот за ним будет стоять Ливлюкс Это топовая мечечка, Ребята отхватили просто топовые участки себе Вот там мечеть И вот прямо вот за ней вот Ориентир мечеть И вот, вот он строительный забор Ливлюкс Здесь с обратной стороны станция метро Здесь мост пешеходный вот отсюда, со всей Марины, люди туда ходят купаться. Как раз. Вот там Джибер Бич, пляж, вот тот. Вот под, за, сразу за теми домами. Да, за, заценили вы, какая локация? В общем, э, друзья, на Марине, как вы поняли, яблоку упасть уже негде. Даже на бизнес-бей там много есть, еще где строить. А вот Дубай-Марина это самый их такой э, визитная карточка Дубая, наверное. Это именно Дубай-Марина. Но здесь многие дома построены давно. Вот те, кто ищет здесь вторичку, например, там что-то готовенькое, они нарываются на такой шлак полнейший. Там уже гипсокартоном перегорожена квартира, там уже партишины, где там живут индусы, негритосы, там все. Простите меня за мою, может быть, кажущуюся нетолерантность. Хотя ничего не имею против, но как недвижимость, это, это шлак полнейший. А здесь же, на Марине, есть и долгострои, которые недостроены Почему? Потому что в те годы, когда застраивался этот район Это было, по-моему, до 2014 года Тогда у них не действовали еще, как сейчас Это вот полное страхование средств, которые вкладываются в строительство недвижимости а Сейчас все идет через счета Все полностью страхуется Тогда это работало частично И вот все-таки такие истории происходили Сейчас, кстати, даже Сейчас такой подъем на рынке Дубая, что даже такие дома Размораживают и достраивают Здесь классно, конечно, развернулся Ямар это Топовый застройщик, как вы знаете Но у них всегда очередь стоит на покупку квартир Смотрим вот здесь Справа Лив Марина Вот их тот проект, который тоже Это наш застройщик, о котором сейчас речь Который уже распродан весь дом От него достраивают он на первой линии у Марины тоже находится здесь вот Марина Волк, Самый такой пятачок красивый на Марине Где самые высокие здания стоят И мы сейчас с вами пройдем непосредственно туда К строительной площадке И я обязательно выйду с вами к пляжу Покажу вот кратчайшую дорожку И самый э, вот ближний уголок пляжа Джибер вам покажу кстати, как раз сейчас должны с вами прям к закату будем выйти на пляж. Кадры будут красивейшие. Обязательно досмотрите и ставьте лайк, если вам понравился этот обзор. Вот такой прогулочный по району, по проектам. Пишите, что еще хотели бы посмотреть на моем канале. Смотрите, кстати, около мечети кранчики с питьевой водой. Работает мечети у них красивые. И арабы молодцы. Вот, прямо напротив нас сейчас стоят рабочие. С одной стороны, справа граническая высотка, а с другой стороны, вот это вот типа ну, электроподстанции или вот у них там системы кондиционирования работают через вот эти вот установки. То есть Просто малоэтажная такая штука, которая не загораживает вид на эту сторону. И самый хороший вид, конечно же, будет туда. Смотрите, отель там 9 или 10 этажей всего, а здесь бейсмент будет высокий. Будет по уровню где-то 6 этажей, но с полутораэтажной высотностью каждого потолка. короче, Примерно на уровне 10 этажа В общем, будет первый жилой этаж. И можно прям самые нижние этажи брать, и виды будут офигенные то на море. Переходим здесь... Через дорогу И вот здесь дорога к пляжу Вот смотрите Район Джебиар То есть он, как вы понимаете Граничит с Дубай Мариной. То есть вот те высотки Это еще Дубай Марина, А вот дорогу перешли Это уже Джебиар Джебиар это прям малюсенький микрорайончик Который прям полоска Между вот этой вот дорогой И самим пляжем Джебиар бич Джебиар переводится Джумейра Расшифровывается как Джумейра бич Residence, что переводится как э, пляжная резиденция. Ну, резиденция это так, типа место жизни, да, так называют residence. residential buildings это э, дома для жизни. Э, и от слова джумейра, как я уже как-то рассказывал не раз, наверное, что это такое у них нарицательное слово. Вот в Дубае у них тут кругом одна джумейра. Переводится вроде как пальмовая роща с арабского. Но это не точно. Вот соседний дом, а вот он отель Тот самый достаточно малоэтажный отель Напротив которого, вглубь вот за этим домом, будет находиться наша резиденция Поняли вы, да? Самые красивые виды вот на ту сторону Либо вот на эту сторону То есть за счет того, что нету ближних построек И очень красиво смотрится этот городской пейзаж этих высоток Идем к пляжу Ну вот эти живописные домики, да? Это как раз вот JBR, песчаные домики я их называю, особенно с пляжа, они так смотрятся, как будто их э, из песка построили Но эти домики, они хоть и симпатичные, но очень старые, это самые старые дома, самых первых построили еще до того, как застраивали район Марин Они, конечно, их содержат в хорошем состоянии, но, конечно, внутри видно, там есть вариант остановиться, снять посуточную квартиру, там есть какие-то хостелы, я знаю Конечно, внутри там все, ну, прям под совсем. То есть вот это вот резидентские здания, то есть жилые. А по правую руку здесь вот такие отдельно стоящие отели. Вот, кстати, строится Five Hotel, Five Jabber. Это та самая компания, которая уже имеет несколько отелей в своем управлении. Вот сейчас они строят свой топовый Five. Кому интересно, здесь можно купить номер, собственность как бизнес использовать с доходностью гарантированной 8% годовых и более чистыми на руки. Если это интересно, опишите, я вышлю по нему вам информацию Вот они, наши песчаные домики в закатном свете Сейчас как раз выйдем на закате, на пляж JBR, Dubai. А могло ли здесь тоже под рукой Для тех, кто соскучился, пожалуйста вот он, отель 5 GBR. здесь есть высотка и есть еще такая огромная малоэтажная пристройка из серии дуплексов, там тоже есть, тоже их можно брать в собственность. Ну и 5Hotel соседствует с отелями Moven Peak и с шикарным отелем Rixos, да, друзья? Посмотрите на его архитектуру, отсюда, может быть, не видно, но очень интересно сделано. А пляж сразу за этими домами, но я все никак не могу... Найти выход сюда, между отелями. Вот, видимо, вот уже почти пришли. Вот, где начинается общественная часть пляжа и прогулочная такая зона. Смотрите, какой обалденный свет, не знаю, насколько вам видно на камеру. Вот он, The Beach. Выход сюда, смотрим сразу, напротив нас это колесо Базини гигантское. Идем, посмотрим. Здесь есть все, общепит, игровые зоны. А, ну, куча, естественно, всяких кафешек Если честно, я давненько не купался Последний раз я купался вообще в декабре а, То есть прошел уже месяц где-то Вот оно, закатное солнце Как я обещал, вам поймали Я даже не знаю, какая сейчас водичка Потому что в декабре была уже прохладная Сейчас люди вообще в Дубае купаются или нет? <с tobacco -ins> Интересно вот сейчас и узнаем Это такой у нас амфитеатр, где люди свято смотрят на газон. Очень красивый свет. Очень. Вот там у нас отражается закатный свет от э, домов от отелей, находящихся на э, Пальмовом острове. Отель Хилтон, дедушка Хилтон так выглядит, как будто это вообще... Первое здание, которое здесь построили А уже потом вокруг него строили все остальное Так, ну что, мы к водичке-то подойдем с вами или как? Слушайте, народу хватает, но что-то все в одежде как-то Не, купаются тут тоже люди, купаются Как видите, вот смотрите, вон отель 5 Я прям прилично так прогулялся вместе с вами А нет, вот, вот же 5, вот. Значит, вот Мы прошли примерно оттуда а, Здесь получается... Все это главное время идет общественный пляж Вот он до туда Но просто я, видимо, не увидел никакого выхода туда Наверняка через отель, через почти любой можно пройти Сквозь лобби а, Так что вы будете там жить Проблем с доступом прямо вот туда, к той части пляжа, я уверен, не возникнет вот Кто-то кормит чай. А вы в курсе, что это запрещено кормить чаек вообще в Дубае, как и у любых птиц? Ну, зато я так нормально прогулялся с вами, показал вам практически все прилегающие, ну, весь район, можно сказать. И, конечно, дошел до самой главной части пляжа. Обзор этого пляжа сниму вам отдельно. Погуляю здесь везде, я думаю, оно того стоит, поэтому подписывайтесь на канал. Я с вами был Даниил из города мечты, города Дубая. Всем пока, это связи.